Давайте, например, посмотрим на соседний Китай. Китай в своей недавней истории совершал точно такие же ошибки, как и Советский Союз. Они пытались строить коммунизм, сопровождал все это гражданскими войнами, массовыми репрессиями, культом личности Мао Цзэдуна. Но китайцы ни в чем не раскаялись. Они говорят про свою историю достаточно спокойно. Да, было плохое, были ошибки, но было и хорошее, были и достижения. И именно на своих достижениях они и концентрируются. Благодаря этому разумному подходу китайцы сохранили единое крепкое государство, сохранили свой красный флаг и сейчас под этим же красным флагом уверенно строят светлое капиталистическое будущее. А Варламов предлагает на Красной площади устроить музей террору. Угу. Он очень точно отражает вот эту психологию Китая. Теоретически, экономическая власть должна была расстрелять императора, которого она захватила. Уничтожить. Зачем? И она сохраняет ему жизнь. И в принципе вот в этом весь Китай традицию не трогают. И это для нас очень непривычно. Для нас расстрелять царскую семью это революционная необходимость. Ну, плохой поступку, ну, но так надо было. А вот э, в Китае так нельзя, потому что все, что не есть в Китае, все, все кровавые история, вся чудесная история — это наша. Она не бывает позитивной или негативной, это все наше. Mm -hmm. И китайцы никогда не отказываются от своей истории, ни от императорской, ни от коммунистической, ни от Мао Цзэдуна. И ведь э, Мао Цзэдун, так сказать, похулиганил в Китае, ну, не менее круто, чем Сталин в Советском Союзе. И э, по разным подсчетам погибло 60 миллионов человек от голода, от всего. Это даже для Китая не маленькая цифра. Ну и что теперь? Топтаться на трупе Мао и выносить его из мазолея? Технически это можно. Вопрос другом. У людей начинается шибка в мозгах. Если мало объявлен плохим, то что и нынешний руководитель однажды будет объявлен плохим. Вот поэтому надо сделать так. Все, что есть, это наша история. И тогда рассасываются все конфликты вокруг этого. И на мысль это очень грамотно сделано. Да, очень круто.